В данном случае, да, проведен был референдум. Не знаю, насколько достоверны там данные, но крымчане заявили о вход. Я считаю, правильно поступила Россия в плане, что удовлетворила потребности крымчан на результат референдума. Но вежливые люди в то же время были ну, Россию считают агрессором, да. Но ну, уже 4 года Запад и и, на, и наша внешняя политика именно такова получается. Вот тут я 100% как думаю. Крым всегда был наш и должен был наш. Его не должны были отдать как мешок картошки. Это раз. Во-вторых, русскоязычное население, оно всегда жило от Харькова и до Одессы. Вот эту часть надо уже давно-давно было отрубить и присоединить к России. И пусть... А остальную Украину, Румынии, Молдаване, Польша, раздербанила, и от Украины бы остался вот такой маленький кусочек. И зачем России Крым вкратце? Можете объяснить? Вкратце? вкратце да. Он мне не нужен. Вот, по-честному. Вот. Мы их только присоединили, они цены приподняли. Вот так вот. Вот так вот. Они ни хрена ничего не имели, вот эти хохлы. Я вот так вот скажу, что мое мнение. Вот, мне и Чечня нахрен не нужна, и Крым нахрен не нужен. Вот. Мне хватит Урала и Сибири. Вот так вот. Особенно без Москвы, б**. Это паразиты, которые сосут из нас деньги. Я была там два года назад, во! Расскажите, ну, расскажите, как там. Ну, цены немножко выросли, но там вот, там все поднимается, вон как, там же разруха была сплошная. 25 лет там ничего не делали, а сейчас надо меня снимать. 18 марта, 4 года, как присоединили Крым к России, вот как вы считаете, оно того стоило в связи со всеми санкциями? Санкции, опять же, не, э, если бы наш премьер ответные санкции по продовольствию не, не принял, санкции были бы нормальные. От, от наших санкций страдает простой народ. От внешних, от, от внешних санкций страдают олигархи и чиновники. Вот и все. А так присоединение Крыма стратегически для России, конечно, это важный объект. Это флот и прочее. А так вот крымчане скоро поймут, если их финансировать не будет Россия, достаточной мере они войдут в Украину потому что в России простому люду жить не важно но пока их финансируют да же так вы... же как чечню так же как всех республик их на 80 процентов финансирует россия перестанут финансировать все они расп... отойдут от нас мы вот только присоединились давай все делать я еще подумал что вот все сделаем они найдут способ да опять это само присвоят оно того стоило? Ну как стоило? В каком смысле стоило? Что эти санкции-то? Да нет, конечно, но это все то же самое, это идеология провокационная. Но цены же выросли у нас. Ну, этого. как выросли, что незначительно. Живем же, выстоим. А что должно произойти, чтобы признали? Или что-то мы должны сделать, может быть. А это будет всю жизнь, это была всю жизнь такая история. Политика есть политика. Так и будет давление. Все это признали. Вот. Неофициально все признали. Все ездят, все отдыхают. И все это самое. Давайте возьмем 40-е годы. Явтинская конференция где была? В Крыму? Да. Он. Чего они там жопу-то дерут? Ай, вот вы там захватили. Да ничего вы не захватили. Мы вернули свое. Это надо было давно и сделать. -то. По пьянке. Хрущев, хоть отдал Украине, и все. И почему Хрущев Крым отдал? Потому что украинцы были против него, когда он хотел стать главой государства после Сталина. И он их просто подарочек сделал, и они все проголосовали за верхушкой. А так, туда-сюда, он ведь не принадлежит Хрущеву, Путину. Если он принадлежит, тогда надо или референдум, или что-то. Давайте отдадим или давайте поделим. Они думали, что Советский Союз это на века. Ну, Крым сразу, первоначально никогда не надо было его отдавать. Мы столько и в войну русские там, это, ну, это наш, тут уже никуда не денешься, как говорится. Когда Украина отсоединилась, это все надо было оставить это, и сделать жесткую границу с, с Украиной. Пусть она, матушка, живет как хочет. Зачем России Крым? как зачем? Он был истинно российский. Так что как Крыму зачем? Был он истинно российский, он и будет российский. Это были наши политики, политики недосмысленные, типа Ельцина еще, передали его, да и все. Так, за спасибо. Но они подумали, что это их украинский. Нет, он российский был, так и останется российский. Ну в Крым, конечно, и на Украину много денег, и в Сирию уходит. Из бюджета. Ну, а стоит оно того? Или лучше вы здесь можете? Ну, я считаю, что это не красит вот нашу верхушку, нашу политику. Это агрессивная политика. А, как по-вашему, может ли Россия что-то сделать, вот чтобы все-таки все уже сказали, мы успокоились, все сказали, все, снимаем санкции, Крым ваш. Нет, вряд ли что-то Россия сейчас в состоянии сделать, потому что если против нее настроено, это так и другие страны, так и будет продолжаться. Крым этот наш несчастный, он такой был забитый после украинского там проживания. Живем мы хорошо, неплохо. А вы за эти четыре года были в Крыму? Нет, ну собираюсь. Еще Запад требует, чтобы Крым вернули Украине. Вот как думаете, это возможно или нет? Я думаю, что пока нет. Пока. То есть в перспективе возможно? Ну, я думаю, что другие страны все равно могут добиться. Вот с этими санкциями все равно попытаются добиться своего, чтобы Крам перешел к Украине. Это опять-таки лишняя территория, которую легче завоевать, когда она будет принадлежать Украине, чем России.